Всем добрый день, Всем добрый день. меня зовут Алекс Уворов, мы продолжаем говорить о сварке. Мне часто задают один и тот же вопрос, как правильно подобрать ток для сварки. Опытные сварщики, уже тому, как зажигается и как горит сварочная дуга, могут сказать, все ли в порядке с током. Кроме того, после завершения сварки и очистки нужно осмотреть шов, чтобы по его форме также сделать вывод о корректном или некорректном выборе тока. Чтобы долго не рассуждать на эту довольно сложную тему, я решил показать, как это можно сделать практически. Этим приемом пользуются почти все сварщики. Суть его состоит в следующем. Первое. Подобрать пластинку из такого же металла, такой же толщины, что и свариваемые детали. Второе. Сделать на пластинке несколько пробных швов с разными токами. Третье. Выбрать наилучший. Выбираем электроды для сварки. Первый тип электродов. Электроды с рутиловым покрытием Fincord компании Air Liquid. На упаковке этих электродов обратим внимание на следующее: их диаметр 2,5 мм, предпочтительный ток сварки переменный. Если сварка проводится постоянным током, то подключаем минус на электрод. Позиции сварки все, кроме вертикального сверху вниз. Диапазон токов сварки от 65 до 90 ампер. Следующий тип электродов Special с основным или базовым покрытием. На упаковке видим их диаметр, также 2,5 мм. Обратите внимание, что здесь основной ток сварки постоянный, с плюсом на электроде, но переменной также допускается. Позиции сварки также все, кроме вертикального сверху вниз. Токи сварки от 50 до 95 Ампер. Обычно рутиловые электроды любят немножко больший ток, чем электроды с базовым покрытием. Итак, первый шов, электрод с рутиловым покрытием, минус на электроде, ток сварки 65 А. Здесь хорошо видно, что ванна довольно холодная, металл плохо растекается по детали, процесс идет медленно. Дуга горит не ярко, она нестабильна, то есть гуляет из стороны в сторону, что потом отражается на шве. Давайте отобьем шлак и посмотрим, что получилось. Шов получается довольно узким и высоким. По границе перехода между швом и пластинкой хорошо видны темные точки, ямочки. Плохое сплавление металла шва и детали. В профиль видна большая высота шва. Сварим следующий шов электродом с рутиловым покрытием током 78 А. Обратите внимание, что ванна с металлом более жидкая. Лучше растекается по детали. Сварка идет быстрее. Дуга более стабильная. Хорошее проплавление металла в глубину. По форме и виду шлака на шве часто бывает трудно сделать вывод о качестве шва. Конечно, следует отбить шлак и осмотреть шов. Форма имеет более плоскую вершину, шов более широкий, чем в первом случае, сплавление не видно. В принципе, ток подходящий, но я бы добавил 5-7 ампер. Последний шов, электроды с рутиловым покрытием, ток 95 ампер. Посмотрите на то, что ванна с металлом очень жидкая, трудноуправляемая. Металл чрезмерно растекается по поверхности деталей. Вокруг шва образуется довольно много больших и маленьких брызг. Сварка таким током идет очень быстро, дуга яркая. объем шлак, осмотрим шов. Шов имеет ширину более чем нужно, чрезмерно плоская вершина. Видно большое количество брызг металла, что не характерно для электродов с рутиловым покрытием. Переходим к сварке электродами с базовым покрытием. Special. Первый шов ток 50 А плюс на электроде. Обращаем внимание, как горит дуга. Свечение не очень яркое, металл плохо растекается, шов образуется узкий и высокий. Обращаем внимание также на то, что внешний вид шлака от этих электродов отличается от шлака электродов с рутиловым покрытием. Этот шлак более плотный, более хрупкий и очищается намного труднее. Здесь требуется, конечно, и больше времени на очистку шва. У меня по краю шва видны остатки шлака. По своей форме шов, сваренный базовыми электродами с минимальными токами, почти не отличается от сваренного рутиловыми электродами, такой же узкий и высокий. Конечно, ток в этом случае явно маловат. Следующий шов, электроды с базовым покрытием, ток сварки 73 А. В данном случае я бы сказал, что это оптимальный ток сварки. Ванна хорошо управляется, сварка идет сравнительно быстро, количество брызг невелико. Жидкий металл хорошо растекается по пластинке. При сварке введите электрод так, чтобы шлак сильно не забегал вперед, не отставал от дуги и покрывал весь сваренный шов. Таким образом мы максимально защищаем сваренный металл от воздействия воздуха. Отобьем шлак и осмотрим шов. Шов имеет правильную геометрическую форму с плоской вершиной и плавным переходом к металлу детали. Такая форма получается при правильном сочетании нескольких параметров. Тока сварки, скорости сварки, наклона электрода, длины дуги и манипулирования электродом. Последний шов варим током 90 ампер. Ванну практически трудно контролировать, жидкий металл моментально растекается во все стороны. Из-за этого манипулирование электродом усложняется, трудно получить шов одинаковой ширины и высоты. Посмотрите, что шлак, покрывающий шов, имеет пропуски и несплошности. Все это приводит к дефектам. Осмотрим внимательно шов. Из-за большой величины силы тока электрод приходилось вести довольно быстро, что сказалось на равномерности шва. Узкие участки чередуются с более широкими. Итак, швы сваренные недостаточно высокими токами. Слева базовым, справа рутиловым электродом. Эти швы сварены средними токами, 72 ампера слева, 78 ампер справа. Токи сварки близки к оптимальным. Эти швы сварены максимально допустимыми токами для данных электродов. Однозначно ток для базового электрода слева слишком велик. Напоследок, по просьбе комментаторов, сварка углового шва снизу вверх без отрыва, электродами с базовым покрытием. Разбор шва в следующем видео.